привет ребята сегодня запишу небольшой такой видеоролик в частности для тех кто спрашивает в личку куда можно так закинуть немного денег поиграться пощекотать нервишки платформа называется top boom у них есть и свое приложение но я работаю в версии и тут у нас аналог ставкам на спорт сразу после регистрации можете кстати зайти нажать на вот этот кругляшок и получить бонус ну обычно первый раз выпадает там 100 рублей просто крутите рулетку один раз и у вас уже 100 рублей есть которые в принципе можете использовать внутри этого проекта площадка из себя представляет тотализатор футбольные тут мы видим матчи всякие проходят и мы можем ставить на определенные результаты но примерно так это и выглядит минимальный депозит от 30 долларов минимальный вывод от 1100 рублей выводить можно даже на карту людям приходит все отлично ну и естественно на криптовалютные кошельки если депозит в проекте будет составлять менее 5000 рублей то средняя доходность в сутки где-то 0,82 от процента если же депозит составляет 5000 рублей или больше то уже доходность по депозиту будет чуть больше двух процентов вот за вчерашний день два с половиной процента был доход тело депозита можно выводить а регламент вывода 48 часов но только в будние дни в выходные написано что не выводят может быть выведут но желательно выводить все равно в рабочие дни. И по 21 число, кстати, проходит акция по 21 апреля в честь праздников. При пополнении 10% вам к депозиту еще добавляет сама платформа. Но максимальная сумма, которая может быть получена бонусом, не более 3000 рублей. То есть максимальный подарок, который вы получите, он будет от 30 тысяч рублей. Если 40 тысяч рублей закинете, то уже 4000 не придет. Максимум 3. Не забывайте, ребята, о рисках. Проект хоть и нельзя, насколько я понимаю, называть хайпом. Но тут отчасти на самом деле вы можете ставить на любые события. После регистрации, если зарегистрировались, пишите мне в личку. Все контакты я оставлю в описании я более подробно расскажу как тут получать проценты именно по застрахованным ставкам потому что вот эти все ставки вы на любое событие можете поставить но не факт что оно пройдет вот мы видим за 40 процентов конечно можно рискнуть но скорее всего на этом событии вы деньги потеряете и это еще один плюс платформы но не ее участников потому что тут есть сто процентов люди которые просто проигрывают деньги вот берут выбирают высокий процент и проигрывают деньги чтобы с вами так не произошло пишите после регистрации ко мне в личку все объясню покажу как на этой платформе при работе с ней беспроигрышно получать плюс а проценты напомню если до 5000 рублей то где-то 80 от процентов в сутки если уже от 5000 рублей у вас депозит то больше двух процентов в сутки в среднем будете получать тело депозита, а также вводное можно покрутить там пару дней буквально, и вывести все обратно себе на кошелек. Естественно, с комиссией, которая расписана на вкладке Вывод, мы тут видим, что минимальный вывод 1100 рублей, и комиссия за обработку средств 5%. Поэтому, как минимум, на день-два тут нет смысла сюда заводить деньги, потому что у вас комиссия просто сожрет, и вы останетесь в минусе. А вот на 4 там, дней на неделю, если хотите так прокрутить и не боитесь рисков то конечно без проблем можно с помощью этой платформы приумножить свои деньги ну это естественно если вы закидываете от 5000 рублей Потому что если закидываете до 5, то это только неделю будете собирать на покрытие комиссии при выводе. Хотя что я такое говорю, сейчас же акция проходит 10%, к депозиту добавляют. Но тут не будет такого, что вы завели, получили 10% сверху, поставили на вывод и... 5% просто заплатили, а 5% грубо говоря наварили, ну там почти 5 получается. В условиях написано, что вы должны как минимум прокрутить эти деньги, которые вы ставите на вывод, хотя бы на одно событие поставить. И чтобы выбрать это событие, как не ошибиться, я вам уже в личке более подробно объясню. На самом деле ничего сложного нет, просто этой информацией, насколько я понимаю, нельзя делиться в открытых источниках. Ну вот такие вот правила у проекта, поэтому работаем так. Ну и еще раз напомню, не забывайте о рисках, в любой момент платформа вообще может перестать работать по всевозможным причинам, ну то есть даже не буду сейчас перечислять эти причины, просто знаете, если вы сюда заводите деньги, они сразу же могут исчезнуть, если вы согласны с этими рисками и готовы пойти на них, и если это ваше решение то, пожалуйста, поступайте как вам угодно. Если вы переживаете и не готовы терять вот ни копейки своей, то проходите мимо и этой платформы, и остальных таких подобных платформ, потому что гарантии вам никто не даст. И даже если вам будут давать гарантии, какие-то бумаги показывать, и еще много-много чего, в любом случае это не так. Просто знайте, что вас вводят в заблуждение. Ну а на этом все.